Всем привет! На связи Александра Бонина. Сегодня я хочу вам рассказать 7 важных правил при выполнении лечебных упражнений. Первое важное правило – ни в коем случае, ни при каких условиях не выполняйте упражнение через боль. Если вы чувствуете, что при выполнении какого-то движения у вас появилась боль или, наоборот, усилилась, то обязательно прекратите выполнять это упражнение. Ни в коем случае не делайте через боль. Лучше просто оставьте это упражнение и пока его не выполняйте. И занимайтесь только теми, которые не приносят боли. Каждое упражнение должно вам приносить только приятные ощущения и только приятный комфорт. Ни в коем случае никакого дискомфорта, никаких болей. Никогда не пренебрегайте разминкой. Казалось бы, разминка, она очень такая неспецифическая, и может быть, с одной стороны, кажется, что она не нужна. Но по-настоящему разминка – это очень важная часть комплекса упражнений. Зачем она нужна? Во-первых, она полностью подготавливает организм к основной работе. Разогревает мышцы, увеличивает кровообращение, открывает все капилляры, углубляет дыхание, подготавливает нервную систему к работе. Казалось, с одной стороны, что разминка, она ничего особого не стоит, но на клеточном уровне и на тканевом, как видите, она очень важна. Поэтому всегда начинайте все-таки сначала с разминки хотя бы минуты три, начиная с периферии, например, если вы работаете с шейным отделом, начинайте обязательно с кистей, с плеч и уже выше поднимайтесь и так далее. То есть это не забывайте, разминка – первая часть любого комплекса. Не забывайте, что лечебные упражнения требуют от вас регулярных занятий. То есть, если вы, допустим, позанимались сегодня, а потом последующие 2-3 дня вы не занимаетесь, то эффекта никакого не будет. Самое главное – это регулярность. Желательно, конечно, каждый день, ну или максимум через день. Обязательно по 20, 30, 15 минут в день уделяйте лечебным упражнениям, и тогда, во-первых, будет эффект, вы сами почувствуете на себе разницу, и, во-вторых, вы тогда безопасно проработаете и мышцы, и восстановите позвоночник. Когда вы выполняете упражнение, то не отвлекайтесь на внешние факторы. Что это значит? То есть, допустим, вы выполняете сейчас какой-то комплекс упражнений и параллельно смотрите телевизор, успеваете заглянуть в компьютер, не знаю, слушаете радио, новости и так далее. Это совершенно противопоказано. То есть, когда вы выполняете упражнение, вы должны полностью концентрировать свое внимание только на вашем организме, только над тем отделом, например, позвоночника, над которым вы работаете. Когда вы выполняете упражнения и мысленно думаете о том, что как позвоночник ваш восстанавливается, как укрепляются мышцы и так далее, то вы дополнительно посылаете нервные импульсы из головного мозга к позвоночнику, что помогает еще больше и интенсивнее восстановить ваш позвоночник и избавиться от каких-либо проблем, то есть там от микротравм и так далее. То есть это очень важно, не отвлекаться на внешние факторы, потому что это снижает и эффективность упражнений, и вы просто тратите время впустую. Mm-hmm. Всегда отталкивайтесь от принципа от простого к сложному. Например, если вы до этого никогда не занимались лечебными упражнениями, никакие специальные там упражнения, какие-то движения не выполняли и сразу же берете за какие-то сложные, комплексные упражнения, которые требуют от вас какой-то предварительной подготовки, то это абсолютно противопоказано. Потому что вы можете себе только наоборот навредить, потому что мышцы у вас не подготовлены, организм вообще еще не знает, что такое упражнение, и когда вы берете какое-то сложное упражнение, даже и сферы йоги, когда там нужно как-то так завернуться специально, то это, наоборот, будет только ухудшать вашу ситуацию. Всегда начинайте с самых простых, самых элементарных упражнений, самых проверенных, которые действительно будут приносить вам пользу и никакого вреда параллельно не будет. Это вот самое главное правило. Начинайте с простого, с элементарного, и потом постепенно только усложняйте нагрузку. Вот во всех абсолютно комплексах, например, даже у меня в курсах всегда рассчитано, что первые комплексы, они более легкие и дальше сложнее, сложнее и сложнее. Потому что ваша нагрузка должна быть постепенной и увеличиваться от простоты к более сложным и комплексным упражнениям. Выполняйте упражнение с той амплитудой, которой у вас получается. Например, я когда показываю упражнение «наклон головы в сторону», я иногда могу сказать «наклоните голову так, для того, чтобы растянуть мышцы боковые мышцы шеи и постарайтесь, как будто бы вы ухом тянетесь к плечу». Но это не означает, что нужно обязательно вот вот кровь из носа, но положить вот ухо на плечо. Нет, это неправильно совершенно. То есть, делайте в, в такой амплитуде, которая вам удобна в которой вам комфортно. Например, для того, чтобы наклонить голову и почувствовать растяжку мышц, кому-то достаточно так сделать, кому-то так, а кому-то действительно нужно положить ухо на плечо. Поэтому самое главное, вы вот почувствовали растяжку этих мышц и на этом остановились, поддержали и потом постепенно вернулись. В то же самое в другую сторону, достаточно наклониться, и немножко растянуть мышцы, чтобы вы их просто почувствовали. Это не значит, что нужно обязательно тянуться, рвать на себе волосы, но обязательно наклонить голову. То есть это самое главное правило. Делайте с той амплитудой, которая у вас получается. Например, или поворот головы. Допустим, кто-то может и так сделать. А кого-то в связи там, с какими-то причинами или проблемами вот так получается и все. Значит, и делайте пока так. Значит, так и надо, все равно это будет эффект. Поэтому, пожалуйста, выполняйте с амплитудой, которая у вас получается. И последнее правило, но не менее важное. При любых проблемах всегда старайтесь обращаться к профессионалам. Например, если есть какие-то проблемы с позвоночником, остеохондроз, микротравмы и так далее то обязательно, конечно, обращайтесь, во-первых, к врачам, а во-вторых, если вы хотите брать упражнения и восстанавливаться через упражнения, то обязательно обращайтесь именно к врачу лечебной физкультуры, потому что он имеет соответствующее образование, он прошел специальную ординатуру, и тогда вы спокойно можете у него брать комплекс упражнений, пользоваться ими, потому что они проверены, и они эффективны и безопасны. Например, я сама являюсь врачом лечебной физкультуры и веду свой собственный блок – по восстановлению позвоночника при остеохондрозе для шейного отдела, для грудного, для поясничного. Поэтому, например, если вам интересна эта информация, то вы можете перейти на мой блог, вот здесь вот сейчас появится ссылочка на мой блог, и там получить огромную массу информации, статей, видео, ссылок, не знаю, вот всего, что только есть, посвященное именно восстановлению позвоночника при остеохондрозе. Это и упражнения, и какие-то советы, и немного теории, и есть практика очень много разнообразных статей, очень много полезной будет для вас информации, если вы хотите сохранить свой позвоночник здоровым. И если вдруг у вас есть какие-то проблемы с каким-то определенным отделом позвоночника, то вы тоже найдете огромную массу информации именно на моем блоке. Ну что ж, спасибо большое за внимание. Обязательно запомните все эти семь правил и восстанавливайтесь успешно и эффективно. На связи была Александра Бонина. Увидимся на моем блоке. Oh, my God.